Все, пошли. Человек? Сигаря... Ты готовил-то? У кончается. Внимание! Не вижу. Выстрел! Курение убивает. Ну их обсыпать будет вот так, сверху. Дождик. По Посевная началась! Был карьер, тебе горохая плантарка. Не, ну, в принципе, съем горох, потом поесть и пердеть, блядь. Карли. Карли. Ну, карлик, ты, ты пердлявый. Пердлявый а, да, Давай еще одну. Парни, нет там никого. Сокебались, говорят же. да, сигареты. Ну. Вон, заяц. Где? Поджигай. Легее, ребята, левее, левее, левее, Все, левее, все, левее, понял. Левее. Готов. Внимание. Выстрел. <свят> нормально, нормально. <свят> туда. Дерево, метай. Там. Дерево! Сейчас, надо смещаться туда тогда Подожди, он гав был туда Все, от Отбой! Отбой! Не убежали, конечно. Я знаешь, я пороховых газов вздыхнул Когда кричал <сORS> <сORS> <сORS> Не очень приятно Блять. Ну посёлок <почему> и вылевали Гуманитарная помощь! Блёд! А варгашник конечно, в не стреляет Что? Это что было сейчас? Это что было? Чё это было, блядь? <связывая> <Да> у меня это что-то Не ты его, что ли?